Сегодня тема моего доклада это OneCoin новая фаза развития, да, потому что мы с вами то что компания э, начинает развиваться уже, ну, просто с какой-то баснословной силой и энергетикой, которую мы здесь не видели полгода или год назад. Итак, OneCoin новая фаза развития. Всегда вначале ставлю этот слайд про риски и ответственность. Это очень важно. У нас в команде Angel Steam есть командный сайт angelsteam.com. И там прямо вот вы можете увидеть кнопочку «Командный дисклеймер». Мы его составляли лидерами. Это было давно, еще год-полтора. Этот дисклеймер я рекомендую, во-первых, всем э, прочитать э, в обязательном порядке уже действующим партнерам. Во-вторых, если вы рекомендуете бизнес э, OneCoin, OneLife кому-то другому, то тоже э, обязательно давайте этот дисклеймер почитать для того, чтобы человек... С самого начала, как говорится, берем, правильно с вами договорился, и чтобы он взял все свои финансовые риски исключительно на себя. Потому что, друзья, я вам напоминаю, что MLM – это такой бизнес, в котором мы все занимаемся своим собственным бизнесом. Да? При этом мы являемся, конечно же, партнером друг другу. У нас есть оплайн, у нас есть даунлайн, спонсоры, команда, веточки – это все понятно. Но при этом каждый из нас здесь развивает свой собственный бизнес, идет к своей собственной мечте. Да, Я вам напоминаю, азы сетевого бизнеса, так как каждый из нас строит свой бизнес, каждый из нас изначально принимает решение и берет на себя риск. То есть никакой спонсор, никакой лидер ни в коем случае не может взять на себя обязательства, взять на себя ответственность за ваши финансовые вложения и за ваш бизнес. Это мы с вами поняли. Да? И тогда мы двигаемся дальше. Значит, сегодня понедельник. Я вот так обозначил этот слайд. Я знаю, что понедельник, я помню, что понедельник, потому что я тоже когда-то работал на дядю по найму. Я помню, что понедельник у нас у людей, кто работал по найму, был самым ненавистным днем. Почему? Потому что тяжело бы после выходных, тяжело было идти на работу. И все по понедельникам, наемные сотрудники думают о том, что вот, такой кошмар еще впереди целая, целая неделя. Да? Нужно отпахать еще целую неделю. Понедельник, второй, всегда четверг, пятница. Пятница уже как-то полегче становится. У нас в компании OneCoin все наоборот, поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех лидеров, всех партнеров, кто строит сеть OneLife с этим замечательным днем понедельника. Сегодня у нас счастливый понедельник. Сегодня мы получили комиссии, или как, это, как сетевики это называют, зарплаты. Да? Вот поэтому давайте я даже чат Раз уж у нас здесь партнеры, вы можете обилием плюсиков поздравить друг друга с тем, что сегодня понедельник, что вы получили вознаграждение за работу в компании OneLife. Поставьте побольше плюсиков, я тоже сам поставлю. Поблагодарим компанию за то, что она нам исправно платит деньги, поблагодарим друг друга за то, что мы в партнерстве достигаем больших-больших результатов. Прежде чем... Говорить о деньгах, а тема наша, она очень непростая. Это то, с чем каждый из нас сталкивается каждый день, с одной стороны, с другой стороны, нифига об этом ничего не знает и не понимает, потому что нас об этом не обучают в школах, в университетах, в институтах э, или там в техникумах, в колледжах, неважно. А деньги это на самом деле очень важный вопрос. Почему? Потому что я вот себя ловлю на мысли и ловил всегда на мысли, что э, когда нет денег, то почему-то начинаешь думать о том, как бы побольше получить денег, как бы сэкономить, где бы подзаработать, и э, в голове крутятся вот именно эти материальные сложности вопросы. Это, на самом деле, вы тоже ловили себя на, на подобные мысли, э, деньги это на самом деле, ну, в нашем капиталистическом обществе, это я считаю, что чуть ли не один из самых важных э, моментов, да, помимо, конечно, семейных отношений, там, дружбы, здоровья и так далее. Так вот, когда мы рассказываем о деньгах, нужно, конечно, понимать всю вообще цепочку, историческую цепочку, да откуда деньги возникли, почему они возникли. И я сейчас не буду вам подробно разжевывать данный слайд, я только напомню о том, что изначально у нас никогда не было бумажных денег. Мало этого, когда у нас появились бумажные деньги, у нас, говоря у нас, я имею в виду, конечно, не в России, а в первую очередь в Европе, да, где они появились, люди массово очень негативно к этому явлению относились. вот Я читал на эту тему какие-то статьи, и не хотели э, использовать бумажные деньги. Почему? Потому что это просто были кусочки бумаги, и, как вы понимаете, э, у человека, который не привык использовать бумажные деньги, э, было некое такое отторжение от использования бумаги, потому что одно дело золото, оно блестит, к нему человечество привыкла, другое дело просто бумага. И вот э, вам говорят о том, что эта бумага имеет ценность. Э, вот такое время было. Сейчас для нас, наоборот, стало обыденным использовать вот эти вот кусочки бумажки, да разного цвета, разной величины, сделаны из разных материалов, где-то там с элементами пластика, где-то более они бумажные. Это в принципе не важно. Где-то они более зеленые, вот кто-то любит зеленые купюры до сих пор по традиции. Но факт остается фактом, что деньги мы все используем, и мы все думаем, что вот так вот оно и должно быть, что у всех есть бумажные деньги. На самом деле, открою вам страшную тайну, что лет через 10-20, может быть 30. Человечество отойдет от бумажных денег, это не будет, конечно, за один-два года, хотя в каких-то странах экспериментально это быстрее случается. и э, люди, конечно, перейдут к цифровым деньгам. После банков появились у нас кредитные и дебетовые карточки, это тоже, в принципе, э, такой атовизм э, аналогового века. А сейчас мы, поскольку в цифровом веке находимся, то мы работаем с цифровыми деньгами, и мы уже э, с вами непосредственно коснемся явления криптовалюта. Но прежде чем показать, что такое цифровые деньги и что такое криптовалюта, вот я хочу остановить ваше внимание на понятии блокчейн. Это то, что я изначально не понимал, потому что я не технарь, я гуманитарий, мне было принять эту картину. Но вы знаете, вот такая схемка, и я вам, кстати, рекомендую в работе использовать этот график, она ставит все на свои места. Мы все знаем, что деньги вруются центробанками, федеральной резервной системой, это так называемая централизованная система. Она, в принципе, работает не только в, монетарном, в монетарной области, она работает абсолютно везде. То есть везде есть какой-то единый центр, единый мозг, единый сервер, оттуда уже идет передача информации. Так вот, централизованная система предполагает, что деньги печатает какой-то единый орган, какое-то правительство. И мы привыкли, что, например, в Российской Федерации, да, это Центробанк, вот печатает, Рубли, и мы эти рубли с вами используем. Это централизованная система. И в данной картине вы же понимаете, что если не будет единого центра, то и не будет эмиссии денег, и, соответственно, не будет регулирующего, контролирующего органа, и, в принципе, начнется анархия. Мы к этому привыкли, нам, кажется, так оно и должно быть. То есть, пор так оно действительно было. А децентрализованная система, и именно она, именно она, появилась вместе с приходом блокчейна, вместе с приходом биткоина, работает по другому принципу, по такому же принципу, как торрентмер. Да, если кто-то из вас вот занимается э, торрентами, качает фильмы пиратским способом. Э, то есть, в принципе, э, это такая система, в которой нет единого центра, в которой все компьютеры связаны друг с другом э, и передают информацию от одного компьютера к другому. Таким образом, если вы попадаете какой-то из компьютеров, какой-то из серверов в этой цепочке, то ничего страшного не случится, потому что есть еще очень много, и на них тоже эта информация хранится. Вот таким образом появилась децентрализованная система и криптовалюта, и технология блокчейн, технология записи информации в блоке и выставления такой цепочки блоков. Чейн это цепочка по-английски. Эта технология, она сейчас настолько революционна, что она просто скажем так создает целую индустрию индустрию блокчейна об этом возможно вы уже видели какие-то ролики читайте статьи крупнейшие банки крупнейшие инвесторы вкладывают деньги в эту технологию и, и индустрия становится реально многомиллиардной и говорят что технология блокчейна она настолько же революционна как в свое время был интернет если мы помним, в середине 90-х, когда появился интернет, тогда это была настоящая революция. Вот сейчас блокчейн – это примерно то же самое. И мы с вами оказались, на самом деле, в правильное время, в правильном месте, вместе с компанией One Life One Coin, потому что мы через это все э, э, понимаем, куда движется человечество, что такое блокчейн, а мы показываем другим людям. То есть мы, в принципе, как некие такие миссионеры, да, и мы делаем достаточно благое дело, да, потому что без нас кто же об этом узнает. Цифровые деньги, цифровые деньги, а криптовалюты бесспорно цифровые деньги, можно поделить на две категории. Одна, например, если вы держите э, какие-то деньги в цифровом варианте в банке, вот вы положили деньги в банке, вы заходите к себе в, э, в допустим Альфа-Клик, например, если у вас счет в Альфа-банке, э, или в Сбербанк э, в приложении и смотрите, что у вас на счету, например, миллион рублей. Вот лежит у вас, значит, миллион рублей, это цифровые деньги, но это не криптовалюта. То же самое PayPal, да это цифровые деньги, WebMoney, Яндекс деньги все эти системы, PerfectMoney, это цифровые деньги. Но они все не являются криптовалютой, потому что они, на самом деле, подкреплены реальными фиатными деньгами, они просто являются электронным аналогом таких денег. Я думаю, что здесь все очень понятно. А вот вторая категория, это уже криптовалюта. И вот именно с этой категорией мы с вами работаем. И это, именно эта категория идет по децентрализованному пути. Это ванкоин, это Bitcoin, это лайткоин и все другие криптовалюты, которые мы с вами знаем. Они идут по пути децентрализации. Единственное, что сам ванкоин, о чем я дальше буду говорить, он пока что централизован, но это временное явление. Это делается только из маркетинговых соображений. Криптовалюта майнится. Слово майнится, означает добыча, добыча полезных ископаемых она майнится не в физическом смысле, вот как добываются там золото, руда, а она майнится в электронном смысле, то есть вот такие вот сервера огромные, с которыми вот я совершенно не дружу, да, для меня это все жуткая такая картинка, когда я все это вижу, куча проводов, куча серверов. Тем не менее, вот эти вот мощности вычислительные производят определенные действия, разгадывают определенные алгоритмы, и за каждый разгаданный алгоритм э, на выходе появляется одна, одна виртуальная монета, которую называют собственно криптовалютой. Майнинг – это очень важный термин в нашем бизнесе, и без майнинга мы никуда здесь не можем э, ступить, ни шаг влево, ни шаг вправо мы сделать не можем. И мы с вами по сути дела майнеры, потому что э, мы майнем монету OneCoin. единственное, что компания это делает э, за нас и для нас. То есть на свои э, компьютеры мы ничего никакого программного обеспечения не устанавливаем. Э, давайте теперь э, посмотрим, э, как у нас вырос биткоин. Это реальная история успеха, и я сам на самом деле э, очень люблю эту криптовалюту, э, хотя я ее не использую, но я ее в спекулятивных э, целях э, приобретаю иногда, и не только ее. И э, я слежу, конечно же, за курсом биткоина. Вот он чуть-чуть сейчас подрастает. Сейчас он где-то 630-640 долларов один биткоин стоит. Но э, вы не поверите, было такое время, и это было буквально 6-7 лет назад, когда биткоин практически ничего не стоил. Он стоил 10 центов, потом он стоил 1 доллар. На пике он вырос до 1000, по-моему, даже 200 долларов. Мы видим это вот на графике, да, видим такой пик. Потом был резкий обвал. Видим, что он доходил уже внизу до 300-200 долларов, да, потом пошел вверх, и в итоге сейчас он достаточно стабильно держится в промежутке 600-650 долларов. Вот, такая вот такой график мы можем наблюдать в случае с биткоином. Биткоин абсолютно не стабилен, то есть он может быть сейчас, его курс более-менее стабилен, но мы видим по графику, что он очень сильно волокилен. Потому что его недостаточно на рынке, потому что количество игроков, людей, у кого есть хотя бы один биткоин, это как, как э, э, статистика указывает, где-то четверть миллиона, то есть не так уж и много. И поэтому идут очень сильные перепады. Да? То есть если кто-то сбрасывает большое количество биткоинов на биржу, вы понимаете, что тогда будет э, падение. Да? Если кто-то покупает много, то тогда будет рост. Потому что игроков не хватает, это же не Форекс. Поэтому очень сильная волатильность, и в этом как раз один из минусов биткоина. Давайте посмотрим на то, что происходит с компанией Ванкойна, о которой мы с вами сегодня беседуем. У OneCoin мы видим стабильный хороший рост. Ванкойн не идет вниз, он добывается. Чем больше он добывается, чем больше он майнится, тем, конечно же, выше становится его рост. Это здесь все понятно. Если мы с вами перестанем приглашать новых майнеров, новых партнеров, если сеть наша встанет, то, конечно, просто никакого не будет. Поэтому мы с вами никогда не останавливаемся, мы продолжаем работать, нас очень много по всему миру, да, я об этом сейчас расскажу. И мы видим, что общими усилиями от полу-евро всего лишь за полтора года, ну, меньше, чем за два года, мы подняли цену ванкойна до практически 7 евро, и скоро уже будет, может быть, 7,5 или 8 евро, да, мы знаем, что уровень сложности скоро вырастет. Опять-таки, вот такие децентрализованные системы, и вообще криптовалюты, и блокчейн у многих людей всплывает, ну, скажем так, недопонимание. Люди не могут понять того, что монету, крипто, монету, криптовалюту можно добывать, и это может делать абсолютно любой человек. То есть, вот возьмем любого человека из чата, ну, вот я вижу имя, например, «Любовь». Вот «Любовь» может, например, взять и прямо на своем компьютере начать манить «Любокоин». Или Александра может манить, Александра Коин. Это может делать каждый человек. И вот это, как раз, мне кажется, один из самых больших камней преткновения в нашем бизнесе. Потому что общество, люди не готовы воспринять эту информацию массово, скажем так. Да, воспринимают вот самые такие вот люди с гибким умом, кто готов принимать какие-то новые инновации, да, новшества технологические кто понимает, куда движется наша цивилизация, а вот так массово почему-то мы не можем это, принять эту информацию. Но факт остается фактом. Мало того, что мы можем делать сами, по сути дела, деньги, практически из ничего. Нам нужно программное обеспечение, нам нужны компьютеры. Правда, я сделаю оговорочку, что мало их, эти деньги, манить, их нужно еще распространять. И здесь как раз вот самый затык будет именно в этом, потому что... Если вы сделаете монету любокоин, да, то это не факт, что с вами, за вами сразу пойдет миллион людей и начнет эту монету использовать. А да. если ее никто не будет использовать и покупать, то ее ценность э, будет равняться нулю, и цена, соответственно, тоже будет равняться нулю. Но самое интересное то, что э, вообще вся индустрия криптовалют и э, блокчейн, в частности, они э, приобрели э, достаточно позитивный такой тренд в последнее время уже в мировой общественности значит они признаны легальными практически по всему миру миру мы видим что США признали биткоины биржевым товаром в Европе биткоин и криптовалюта Япония признала криптовалюту деньгами казалось бы достаточно консервативная страна Япония признала криптовалюту деньгами и очень много было вопросов из России в последний где-то год, а может даже все два года, вот, которые мы занимаемся бизнесом. Почему? Потому что средства массовой информации писали о том, что криптовалюта, биткоин – это нехорошо. Об этом Герман Греф тоже цитировал э, эти статьи, цитировал людей. Биткоины – это суррогатные деньги, э, говорили средства массовой информации. За использование криптовалюты на территории Российской Федерации мы будем людей сажать в тюрьмы, говорили, средства массовой информации. И вы же понимаете, люди у нас, как правило, в России запуганные. Вот. Стоит почитать такую статью. сразу же возникает что? Возникает страх. Страх перед работой в компании OneCoin, страх вообще перед приобретением криптовалюты, да, перед биткоином тоже некий такой страх. Но здесь, слава богу, у нас в последнее время... Очень хорошие новости появились. Мы видим э, вот на этом слайде то, что в ближайшие месяцы в России криптовалюта будет полностью легализована, узаконена. Мы не знаем, конечно же, э, всех нюансов пока что, что конкретно будет легально, что будет нелегально. Возможно, нельзя будет делать транзакции, операции с криптовалютой, да, но можно ее будет хранить, или можно будет добывать. Или нельзя добывать, но можно будет хранить. Да, то есть об этом пока рано говорить. Но важно то, что что лед тронулся и то, что в ближайшее время в России вся эта индустрия будет узаконена. И таким образом те люди, кто работает в России, в компании OneCoin должны понять, насколько они в классной ситуации сейчас оказываются. Потому что когда криптовалюта будет узаконена, то как в компанию OneCoin, так и вообще в другие криптовалюты и MLM криптовалюты, и вообще в принципе не MLM криптовалюты, конечно же пойдет достаточно большое количество людей когда они увидят, что это законно в России. А мы уже здесь на коне, мы уже здесь, можно сказать, победители. Почему? Потому что у нас есть очень хороший задел, и мы уже два года с вами, кто-то полгода, кто-то три месяца, кто-то полтора года, кто-то сам начал два года, мы уже проделали достаточно, достаточно большую работу. У нас уже много наработок, материалов, мы можем проводить тренинги, и мы владеем информацией, которую, конечно же, мы с удовольствием донесем до тех людей, кому интересна криптовалюта, интересен ванкоин. Миллиард успешные люди, я люблю их цитировать, почему? Потому что случайно миллиардером не становишься, мама никого из нас миллиардером не рождает, вот все эти люди, они на самом деле сами себя сделали миллиардерами, почему? Потому что у них очень-очень сильно развита интуиция, потому что они дружат со своей головой, у них голова правильно сидит на плечах. Так вот миллиардеры, и не только эти двое, говорят о том, что цифровые, цифровые валюты могут помочь бедным. Правда, не биткоин, потому что у него очень много минусов. Говорят о том, что будут появляться новые криптовалюты. В общем, то, что они говорят, свидетельствует о том, что биткоин он был первопроходцем, но он им, но он не останется на рынке первым, потому что придут другие криптовалюты. и у нашей криптовалюты ванкоин есть очень серьезный шанс как раз стать первым игроком и обогнать биткоин уже на реальном рынке. Кто основал нашу компанию? Я коротко совершенно коснусь этой потрясающей женщины. Ее зовут Ружа Игнатова. Она по происхождению болгарка, но выросла в Германии, говорит на нескольких языках, получила высшее образование и степень доктора как в Германии, так и в Англии по направлению юриспруденции, по направлению финансов. Работала в компании McKinsey, это крупнейшая консалтинговая компания, консультировала в Сбербанке, в Альянс, Хайфайзен, жила в России, хотя по-русски не говорит, жила несколько месяцев в Москве, управляла крупнейшими фондами. Это человек, который работал в принципе всю свою сознательную жизнь с финансами, человек, который сидел у э Монитора, э отслеживал э торги, отслеживал, э значит. Э индексы и э, занимался управлением денег, больших денег, 250 миллионов евро, это, это четверть миллиарда, это действительно очень, очень серьезная сумма, да, особенно для Восточной Европы, для Болгарии. Э, Ружья Игната является призером конкурса «Деловая женщина Болгарии» в 2012-2014 году. Она э, была на обложке журнала Financial IT, который многие из, из нас с вами читали. Э, и именно этот человек является идейным представителем и харизмой нашего бизнеса. И я считаю, что именно благодаря этой женщине, в принципе, такое сильное движение по всему миру сейчас у нас происходит. Какова структура нашей корпорации? У нас есть OneCoin, есть OneLife, и есть OneAcademy. Это нужно четко понимать и доносить <coughs> до окружающих людей. OneCoin – это сама криптовалюта, и как раз сейчас оружие Игнатова, она полностью скажем так, делегировала работу сети OneLife другим людям. Я сейчас покажу, да, кого она наняла на пост генерального директора управляющего. И она сейчас полностью фокусируется на финансовой части, на криптовалюте OneCoin. Это ее детище, и, конечно же, она посвящает ему все свое время. Так вот, финансовая компания у нас OneCoin. Сеть партнерская программа или, если хотите, компания сетевого маркетинга у нас называется OneLife, и именно в эту компанию мы приглашаем людей. Здесь мы строим команду, здесь мы строим сеть. Это разные сайты, это разные юридические лица, то есть мы видим, что здесь некая реструктуризация произошла. Несколько месяцев назад. И у нас есть обучающий портал OneAcademy.eu. Это академия, в которой очень много информации о финансах, инвестициях, криптовалюте, рисках, форексе и так далее и тому подобное на нескольких языках, в частности на русском языке. Это наш продукт. То есть мы продаем именно обучение, и вот через это обучение у каждого человека есть возможность добывать, манить монету ванкоин, но мы не продаем сами монеты, то есть мы не инвестиционная компания. Это тоже очень важный момент, и надо, чтобы вы правильно об этом рассказывали. Колесо успеха, как назвала его Ружья Игнатова, это вот целый такой конгломерат, целая концепция бизнеса OneCoin. Мы видим, что у нас есть обучение, биржа, сообщество, партнерство и многое другое, благотворительность, инвестиции. Все еще реализовано, еще будет портал OneForex в следующем году, но основная уже часть работает, и вот именно данное колесо не может функционировать без какого-либо сегмента то есть это как единое целое это видение это то куда мы движемся и ни одна другая криптовалюта на рынке она не может похвастаться подобной концепции да у нас очень очень серьезная концепция помимо того что у нас очень серьезные результаты и факты о которых тоже мы сейчас скажем факты ванкойн образовалась компания в сентябре 2014 года два, получается с небольшим года назад и у нас уже 2,5 миллиона партнеров, аккаунтов, платных аккаунтов где-то в 200 странах. То есть мы присутствуем абсолютно везде, мы присутствуем в Латинской Америке, в Африке, в Европе, в странах Юго-Восточной Азии, в странах СНГ, по всему миру, где только есть интернет, и ну, за исключением нескольких стран, типа там Северной Кореи, Ирана, о которых можно в принципе не говорить. И у нас уже на сегодняшний день капитализация более 10 миллиардов евро, думайтесь в это. То есть мы на самом деле обогнали уже биткоин. Единственное, что мы пока это не можем увидеть, сейчас вот портал, который высвечивает капитализацию нашей монеты, он пока временно не работает, на тех обслуживании находится. Значит, мы добываем каждую минуту по 50 тысяч новых монет. Это очень серьезная скорость, представляете, 50 тысяч монет в минуту. На самом деле, просто ну, невероятная скорость добычи монет. Монет у нас на рынке достаточно много и будет очень-очень много. Всего будет 120 миллиардов монет. Это произойдет через 2-3 года, когда мы уже наманим всю нашу денежную массу ванкойна. И у нас уже больше, чем 300 миллионеров образовалось в компании One Life Это те люди, кто активно продвигает бизнес OneLife. Это, это люди, кто реально стал миллионерами. Здесь речь идет не о монетных миллионерах, а о тех людях, кто заработал реально живые миллионы евро. А именно криптомиллионеров, людей, у кого ванкоинов на миллионы, у нас гораздо-гораздо больше. Гораздо больше. Есть люди, у кого и по миллиону монет, и по 5 миллионов монет, и по полмиллиона. И, в принципе, в потенциале это все, конечно же, миллионеры, вот, но о реальной цене Ванкоина мы сможем говорить с вами только тогда, когда Ванкоин выйдет на открытый рынок. Это произойдет через полтора года. И у нас в компании самые большие чеки в МЛМ. Вдумайтесь, вот если вы до сих пор занимались сетевым маркетингом, один год, пять лет, лет, десять лет, неважно, может быть вам повезло, и ваша компания, первая компания, это именно Ванкоин. Возможно, это ваша первая и последняя компания, и вы больше не будете заниматься MLM. Но ну, вдумайтесь, среди э, первых чеков MLM, э, среди первой десятки мы видим 6 э, человек, кто э, работает в компании OneLife. То есть 6 из 10 самых богатых сетевиков на сегодняшний день работают в компании OneLife. Это что-то просто из ряда вон выходя. Первое место занимает Юха Пархиала, э, это фин живущий уже больше 10 лет в Таиланде э, и э, строящий уже более 10-15 лет активно свой бизнес в азиатском регионе. А именно Азия у нас является на сегодняшний день основным рынком. Это братья Штанкелеры, которые на уши подняли сейчас не только Европу, но также и другие континенты. Это Игорь Альберт, это Антон, не буду называть его фамилию, боюсь, неправильно произнесу, Михаил Петрович из Сербии, партнер. Ну Вот мы видим да, 6 партнеров шесть партнеров, а еще док доктор Зафар, доктор Зафар это партнер, насколько я знаю, из Англии, который резко попал в этот список, прямо очень-очень стремительно, по-моему, он закрыл голубого бриллианта, если не ошибаюсь. Вот мы видим, что эти люди получают баснословные чеки, баснословные комиссии каждый месяц. Самый большой чек, конечно же, у Юхи порхиал это самый богатый сетевик, это непосредственно спонсор нашей команды, и его доход составляет 4 миллиона евро в месяц. Это баснословные деньги. Но это действительно факт, потому что портал Business for Home не публикует просто так какие-то данные. Он их, конечно же, перепроверяет, когда речь идет о, о, о, о подобных э, чеках. Да? Это не, не, не высасывается просто так из пальца подобной информации. А вот данный слайд. Устарел, но, как я уже сказал, портал xcoinx.com сейчас на, на ремонте, поэтому мы не можем посмотреть новую капитализацию. На сегодняшний день OneCoin обогнал coin, и мы видим, что раньше он был на втором месте, сейчас он перешел на первое место. Это случилось буквально 1 сентября. У нас было удвоение монет, у нас очень серьезно выросла капитализация. Биткоин на втором месте сейчас. С другой стороны, конечно же, люди, кто не знаком с концепцией ванкоин, Люди, кто занимается профессионально криптовалютами, мы видим, что их на рынке достаточно много. Это Эфир, Рипл, Лайткоин и так далее. Вот. Они, конечно же, будут отрицать тот факт, что мы их обогнали, потому что на официальных публичных биржах до сих пор биткоин лидирует. Ванкоина там нет. Почему? Потому что мы еще не вышли на открытый рынок. Поэтому, если кто-то вас спрашивает, а вот с чего вы взяли, что Ванкоин сейчас номер один, то вы можете сослаться на сайт xcoinx.com, но еще раз повторяю, что о реальной капитализации и о реальных лидирующих позициях мы сможем говорить только тогда, когда мы видим на открытый рынок, это произойдет через полтора года. И тогда уже, конечно же, никто с нами спорить не будет. Давайте сравним трафик ванкойна и биткоина. Вот тоже есть что показать, как говорится. Мы видим, что вот синий график показывает, насколько стремительно растет портал onelife.eu. и это наш партнерский портал, куда заходит большое количество людей, каждый день регистрируются, проверяют свои бэк-офисы, следят за своим портфелем монет, также покупают, продают монеты на бирже. Да, все это у нас делается, в принципе, через «Оф». И видим, что bitcoin орг с другой стороны не растет и ну как так немножко даже стагнировалось там нет никакого роста нет никакого движения так что видим что по трафику мы явно биткоин обгоняем какова же идея ванкойна вот мы все эти монеты маним маним маним добываем добываем добываем у нас уже набиты карманы у нас уже набиты портфели Ванкоинами. и мы не знаем что нам с вами делать с криптовалютой, с ванкойном в будущем. Да? Для того, чтобы понимать вообще, для чего мы маним монеты, для того, чтобы понимать, что мы с вами имеем, нужно четко, четко осознавать вообще концепцию ванкойна и осознавать, куда мы движемся. Я уже показал вам вот это вот колесо фортуны, структуру компании, я вам обозначил какие-то данные, какой-то вектор развития, сейчас еще этого коснусь в следующих слайдах. Но я хочу, чтобы вы поняли, что все эти монеты, которые у нас да. есть, рано ли мы сможем продавать на открытом рынке и будут люди, кто у нас их будет покупать. То есть мы сейчас создаем инфраструктуру, и когда инфраструктура будет создана, когда мы выйдем на открытую биржу, то мы сможем продавать без ограничений монеты. С одной стороны, с другой стороны, у нас их смогут люди покупать, также без ограничений. Кто у нас будет покупать эти монеты? Кому вообще нужны ванкойны? Это очень важный вопрос, потому что если вы не можете ответить на этот вопрос, то вы неправильно подаете информацию. Вы можете говорить о том, что коин – это какой-нибудь инвестиционный проект очередной, финансовый проект. И люди тогда будут хотеть только одного – вложить деньги, побыстрее их вернуть, и они не будут видеть общую картину и не будут видеть, куда мы с вами движемся. Важно понимать то, что мы хотим охватить три рынка. Три рынка, об этом говорит Ружа Игнатова об этом говорят лидеры компании, и в этом, в принципе, ну, идея да, самого бизнеса. Во-первых, это 2 миллиарда людей без банковского счета. Во вторых это рынок денежных переводов, и э, это сохранение состояния и богатства. 2 миллиарда людей без банковского счета. Это те самые люди, э, скажем так, небогатые люди, бедные люди, которых очень много на земном шаре, это... Достаточно большая плойка в Латинской Америке, это подавляющее большинство людей в Африке, 58% людей в Юго-Восточной Африке. Вот все эти люди, и об этом говорил Билл Гейтс также, на самом деле их уровень жизни может сильно вырасти, когда они начинают использовать криптовалюту. Вопрос в том, какую криптовалюту они будут использовать. То есть, им не нужно будет иметь банковский счет, для того чтобы переводить деньги. А переводить деньги, конечно же им всем нужно. Как переводить друг другу, так и делать шоппинг и прочее. У них нет банковских счетов. Банкам они не интересны, но при этом у них есть мобильные телефоны. У них есть, может даже старые мобильные телефоны, но у них есть мобильный интернет. Они смогут установить приложение того же Ванкоина и они смогут отправлять Ванкоина с одного аккаунта на другой. Аккаунт они смогут Использовать OneCoin как платежное средство, вот все эти люди, они являются нашей целевой аудиторией. Частные денежные переводы это очень важный момент. И мы с вами с этим сталкиваемся, я знаю, и в ходе нашего бизнеса вот есть такие, например, компании, как Золотая Корона, есть такие компании, как Unistream, они еще маленький процент, но они работают только в странах СНГ. А есть такие границы организации, типа Western Union или Ани Грэм. И, например, те же самые филиппинки, которые работают в Дубае, причем зарабатывают не такие большие деньги, они не могут открыть банковские счета, потому что у них маленькие зарплаты. Они отправляют свои зарплаты назад к себе на Филиппины через вот эти вот грабительские системы типа Western Union. И платят огромные комиссии. Бывает это и 7%, бывает даже 10%, потому что там еще на курсовой разнице, я сам это не раз испытывал, сам через это проходил, там идет очень такой грабительский курсовой обмен уже у получателя, да, со стороны получателя. Так вот, частный денежный перевод – это очень серьезный рынок, и мы хотим на этот рынок зайти и помочь всем этим людям, чтобы они переводили деньги из одной страны в другую страну, но за гораздо меньшей процент причем делали это самостоятельно напоминаю что у нас будет децентрализованная система нам не нужен какой-то единый центр э, нам не нужны будут банки то есть мы просто сможем с телефона в одна не на телефон в другой стране отправлять э, монеты э, ванкоин и наконец сохранять состояние богатства э, ни для кого не секрет что деньги у нас э, не вечные и что их ценность со временем падает. Да, вот Мы видим купюру в 100 триллионов долларов. Это реальная э, фотография, реальная купюра. Сейчас, по-моему, уже их нет. Бабы там была гиперинфляция, может быть, вы об этом слышали. Вот. Я сам эту купюру всегда ношу в кошельке и показываю ее иногда людям, просто, чтобы ну, напоминаю о том, что не всегда вот эти вот бумажные деньги несут какую-то ценность. Доллар очень сильно обесценился, если мы посмотрим период за последние сто лет, очень сильно. да, То есть 100 долларов сейчас и 100 долларов сто лет назад, вы же понимаете, что это, как говорится, две большие разницы. И мы знаем, что у нас произошло в наших родных странах, да? что произошло в России, что произошло в Казахстане, в Украине. Мы знаем, что очень сильно обесценились наши национальные валюты. К ним доверие у населения очень сильно подорвано. А тем не менее у нас э, стоит банальный вопрос, где мы можем сохранить свои деньги, где мы можем свои накопления сохранить. Многие, конечно, их под подушкой хранят, и может быть это правильно. Кто-то покупает драгметаллы, кто-то покупает золото, серебро. Но вот в последнее время э, стал, становятся популярными инвестиции в криптовалюту. Тот же самый биткоин очень популярен, и как раз с кризисом, например, в России э, статистика говорит о том, что очень многие россияне стали э, вкладывать деньги в биткоин. Ну и оно, в принципе, понятно почему. Э, так вот, как раз ванкоин, поскольку он будет менее волатильный, чем ванкоин, поскольку у нас огромнейшая сеть, э, и его цена не будет очень сильно прыгать вверх-вниз, в досрочной перспективе он также будет, должен будет расти в цене. Это достаточно интересная криптовалюта для того, чтобы сохранить ваше состояние и богатство. Ну и, возможно, приумножить, конечно же. да То есть есть и элемент спекулятивный, но он не самый в нашем бизнесе. Ну получается, что суммарный это где-то триллион долларов. Он очень большой. И до сих пор должен вам сказать, что никакая МЛМ-компания вот с таким огромным финансовом рынке в таких масштабах не работала. То есть, если мы даже понимаем, что рынок криптовалюты на сегодняшний день он меньше чем чем 10 миллиардов, вот рынок тех криптовалют, которые уже торгуются на биржах, он меньше чем 10 миллиардов, это маленький рынок, то мы с вами создаем другой более такой серьезный и более огромный рынок вот этих трех сегментов, о которых я только что говорил, поэтому у нас есть огромное поле для деятельности, и именно поэтому мы перешли на новый блокчейн. Это произошло 1 сентября здесь, в Таиланде, где я проживаю, в Бангкоке, в столице, и мы с командой были на этом мероприятии. Ружа Игнатова прямо со сцены сказала, что вот буквально в режиме реального времени мы это все наблюдали, да, что старый блокчейн больше не работает, и мы перешли на новый блокчейн. В новом блокчейне за минуту маняется 50 тысяч монет. Почему это было сделано? Тоже это важный, важный момент, и мы должны это понимать. Во-первых, потому что монет не хватало. Не хватало не нам, как пользователям, не хватало не магазинам, а мы сейчас будем привлекать большое количество магазинов. Потому что уже наперед, на много месяцев вперед, все монеты были расписаны, потому что у нас есть пакеты, в которых много сплитов, так называемых, и, соответственно, компания наперед знала, что уже монета забронирована, И монет просто реально не хватало. Поэтому это одна из причин. А другая причина то, что блокчейн раньше работал 10 минут и никакой магазин не будет ждать 10 минут, пока произойдет произведется транзакция. А нужно добыть один блок для того, чтобы записать, произвести запись его транзакции никакой хозяин, никакой продавец не будет ждать 10 минут, никакой владелец там ресторана, кафе, цветочного магазина, неважно чего, стоматологической клиники не будет ждать 10 минут, пока будут, будут передаваться деньги. А вот одну минуту он может подождать. Поэтому теперь мы подготовили новый скоростной блокчейн, который, конечно же, очень безопасный, конечно же, очень инновационный. И этот блокчейн может обрабатывать огромнейшее количество транзакций, чтобы вы понимали в один день это больше, чем визы и MasterCard за год вместе взятые. То есть у нас огромный потенциал для вот этих вот цифровых, для хранения цифровой информации и мы в этот блокчейн начнем в ближайшее время уже записывать информацию о продаже, покупке. Вот сегодня открылась биржа, кстати говоря, всех Поздравляю, посмотрим, как у нас будут продаваться монеты. Будем хранить информацию о продаже покупки монет. Будем хранить информацию о майнинге монет и об использовании монет, да, потому что любая транзакция, сопряженная с OneCoin, она должна идти через блокчейн, записываться в блокчейн. В этом вот цифровом журнале. И также в Бангкоке была объявлена программа подключения мерчантов. Вот все вместе как раз это называется у нас новой фазой развития. Два года мы. Закладывали фундамент нашего бизнеса, и сейчас мы выходим на новую фазу развития. Мы на нее практически уже вышли. С 3 октября у нас продаются э, так называемые э, приложения MAB. Э, ну, это на самом деле не приложение, это конструкторы. Да, это такая программа, которая позволяет любому магазину настроить э, с, э, сайт, э, чтобы он привлекателен для клиентов и общаться с клиентами. Ну, на самом деле, если вы владеете каким-то бизнесом и до сих пор у вас не было ничего э, общего с интернетом, до сих пор, может быть, у вас не было, или был какой-то простой э, веб-сайт, а вы по старинке работали офлайн, то, э, к сожалению, э, вы должны понять то, что вы своих клиентов рано или поздно потеряете. То есть в офлайне э, уже э, делать... Э, практически нечего. Сейчас все предприниматели и малый и средний бизнес переходит, конечно же, в онлайн. Вы, да, потому что именно в интернете сейчас все находятся, и основное количество людей используют интернет через мобильные телефоны, а не с компьютера. Да, если тоже, тоже об этом вы не знали, но мы видим, что даже если мы, девушка с парнем сидят на свидании друг напротив друга в каком-нибудь ресторане, бывает иногда, я сам вижу такие сцены, что они вместо того, чтобы разговаривать друг с другом, они сидят в мобильных телефонах и чатятся с кем-то, сидят в мессенджерах. В России это Viber, WhatsApp, здесь в Таиланде это Line, мессенджер очень популярный в Азии. И в принципе, силком не оттащить людей от мобильных телефонов. Так вот, Именно через мобильные телефоны, через подобную программу, через подобное приложение, любой магазин сможет иметь связь, коммуникацию с клиентами, со своими. И именно это мы будем с вами в ближайшее время делать, подключать магазины, подключать рестораны, подключать кафе, подключать абсолютно любого типа бизнеса и говорить им о том, что у них будет выход на 2,5 миллиона клиентов, говорить им о том, что у них будет возможность использовать самую инновационную платформу на сегодняшний день, потому что в одиночку они бы не смогли подобные вещи сделать. Как правило, вот подобного рода малые и средние бизнесы не дружат с интернетом, не могут спрограммировать какую-то подобную систему техническую. Поэтому цена 1100 евро, она в принципе вполне оправдываемая, и мы, конечно же, будем тоже тестировать. Там в этом приложении 39 функций, вы сможете коммуницировать с клиентами, посылать сможете, значит, ваш магазин будет находиться на карте, и когда клиент, например, приезжает в какой-то город, в тот же Бангкок в Таиланде, он сможет, и, например, ему захочется пойти в тот же ресторан, да, и он сможет прямо по карте вычислить, где ближайший ресторан, и пойти в этот ресторан, и, конечно, в будущем, в перспективе, расплачиваться ванкойнами. То есть, первый шаг у нас, первый шаг у нас Внедрить на платформу OneSiteTalk, она запустится вот в начале 2017 года, ориентировочно внедрить туда как можно больше мерчантов, как можно больше э, магазинов. И чем больше у нас будет магазинов, тем больше э, будет э, связи между нами, между клиентами, между пользователями э, OneCoin и реальным сектором. И теперь мы можем смело говорить о том, что у нас есть платформа серьезная, у нас есть серьезная программа MAB, и мы с вами ее будем, конечно, разжевывать. И мы можем подключать сюда реальные бизнесы. И эти бизнесы они смогут принимать к оплате ванкойна, поначалу, может быть, в небольшом количестве, потом в более таком серьезном количестве. И когда мы выйдем на открытый рынок, вот вся эта инфраструктура уже будет готова, тогда начнется по-настоящему массовое использование ванкойна. И, конечно же, ни одна другая криптовалюта не может похвастаться такой широкой, обширной э, сетью, которая есть в 200 странах э, и которая стремительно растет. Э, и... и если вы зайдете в бэк-офис, вы увидите, что ну, темп роста у нас просто потрясающие. На самом даже сайте это видно. Выход на открытый рынок был обозначен Ружей Игнатовой э, на э, второй квартал 2018 года. Поэтому у нас с вами где-то 16-18 месяцев серьезной работы. И после чего мы уже выйдем на открытый рынок. Скорее всего, наша же биржа One Exchange, она откроется для внешнего клиента. И после этого уже установится реальная цена ванкоина. Но конечно же все будет упираться в ту инфраструктуру, которую мы с вами собственно, и создадим. Потому что без магазинов ценность монеты у нас не так велика. С магазинами чем больше этих магазинов, тем выше ценность. Чем больше мы с вами будем использовать монету, тем выше будет ее ценность. И также, конечно же, мы будем строить платежную систему. Мы сможем ванкойнами расплачиваться, переводить ванкойны. Это будет система переводов. И это уже следующая фраза. фаза. Я так понимаю, что компания ее тоже начиная с 2017 года начнет реализовывать. Поэтому у нас очень много новостей впереди, но сама платформа OneSight Talk еще не запущена. Вот мы ждем, скорее всего, до конца года. Компания сделает какие-то анонсы, потом запустят. Цель на ближайшее, ну вот я написал полтора года, на самом деле, потому что через полтора года мы выйдем на биржу. Да, на ближайший, скажем так, год-два. Это у нас 10 миллионов партнеров и 1 миллион мерчантов. Можете запомнить это и как мантру читать по утрам и по вечерам. 10 миллионов партнеров, 1 миллион мерчантов. Это очень важная цель, задача и 10 миллионов партнеров у нас наверняка будет, потому что я уже вижу, что у нас будет и 3, и 4 миллиона, то есть эта цифра, она вполне достижимая. С мерчантами, на мой взгляд, чуть сложнее, почему? Потому что мы еще не видим общей картины, как это все будет происходить, но когда нам все это разжуют, когда первые мерчанты подключатся, скорее всего, тоже пойдет сарафанное радио, пойдет эффект Такое приумножение, и очень-очень большое количество мерчантов по всему миру подключится. Потому что, конечно же, огромное количество бизнесов уже сейчас хочет подключиться в виде, как, какая у нас движуха, в виде какое количество людей в нашей сети и хочет использовать Ванкоин для оплаты. Вот эти мерчанты, магазины, конечно, хотят иметь доступ к нам, к представителям вот этой вот огромной растущей сети, этого огромного сообщества, которое мы с вами представляем. Uh, OneCoin uh, это на сегодняшний день миллиардный бренд. Вот мы видим здесь на слайде миллиардные MLM-компании, типа Amway, uh, Avon, Gerbalife. Вы знаете наверняка эти компании, слышали о них, Mary Kay uh, и так далее. Вот OneCoin, по сути дела, он где-то в этом списке uh, числится. Единственное, что ну, вот официально мы этого пока что не видим нигде, да, но я думаю, что в обозримом будущем мы увидим. И uh, возглавить этот список или войти, по крайней мере, в топ-3 uh, нам поможет наш новый президент Пабло Мунос. Кстати, сегодня вот наша команда опубликовала интервью с этим человеком. Вы можете послушать на русском языке, о чем он говорит. Этот человек, который был призван возглавить нашу сеть. У него очень серьезная управленческая позиция теперь в компании OneLife. Он был вице-президентом в Avon по Северной Америке. Он работал в компании Таппервэр. Также в Америке, наверняка вы знаете эти компании. Ну, Avon вообще самая, практически самая большая, да, сетевая компания. И он свои знания, он 20 лет работает в сетевом маркетинге. Конечно же, это профессионал с большой буквы. Он говорит свободно по-испански, да, видно, что у него какие-то латинские корде вот. Но, наверное, скорее всего, это гражданин Америки, да. вот я пока лично с ним еще не знаком. Этот человек, он будет ездить по странам, он будет общаться с лидером, будет выстраивать инфраструктуру, которая действительно нам с вами так необходима, потому что мы знаем, какие у нас бывают заторы в общении с поддержкой, мы знаем, что технически у нас компания где-то не дотягивает, какие-то другие вопросы есть, конечно же, да, потому что компания очень быстро растет. Вот мы надеемся, что с приходом этого человека у нас компания будет начнет работать профессионально, и это поможет нам с вами поднять обороты в компании и, возможно, стать даже самой большой сетевой компанией. В принципе, с нашим продуктом и с нашим видением, с нашим движением это возможно. Как же в наш бизнес можно присоединиться? Как к нашему движению можно подключиться? У нас есть так называемые пакеты. Мы помним, что мы покупаем обучение и через это обучение мы получаем так называемые токены. Токены. Вот эти токены мы отправляем на майнинг и на выходе получаем монеты. Чем выше ваш пакет, тем больше монет на выходе мы получаем. Токены проходят один или два сплита в зависимости от пакета. Можно делать апгрейд. Вы можете купить сначала маленький пакет, потом другой пакет. Я здесь не буду на слайде сегодня в своей презентации показывать все комбинации. Да, это тема отдельной школы, вообще, как правильно зайти, какие есть пакеты. Я только хотел показать вам, что есть вот основные пакеты за 110, 550, 1100, 3300, 5500, 7500, 13750 и 27500 э, евро. И вы можете выбрать для себя пакет по карману, приобрести его и всегда потом сделать апгрейд, если что. Или сразу же приобрести несколько пакетов. Вы получите доступ к обучению Академии, да, это соответственно один уровень, два уровня, три уровня. Ну, максимально это 7 уровней. Получаете токены, получаете потом монеты. И в принципе ждете всего, когда мы выйдем на уже открытую биржу. Но я вам также напоминаю, что чем выше вы приобретаете пакет, тем дешевле вам обходится добыча монеты. Вот данный слайд он абсолютно примерный. Он не точный, потому что у нас меняются разные показатели в этой таблице. Но я хотел вам примерную картину показать, что, например, если вы заходите на пакет за 140 евро, то э, цена добычи монеты у вас составляет э, ну, где-то около 5 евро. Вот если вы приобретете пакет, например, за 7500 Тайкун Плюс, то цена будет э, меньше чем 2 евро, 1.63. Э, то есть здесь видно, что чем выше пакет вы приобретаете, тем дешевле вам как бы достается одна монета. Да? Хотя я вам напоминаю, что э, вы приобретаете юридические именно обучение и что токены вы получаете бесплатно но можно так условно вот эту вот себестоимость тоже как-то определить обозначить ну плюс напоминаю что у нас есть единый вход 30 евро в пакет старта он уже включен стартер сам стоит 110 плюс вот эти 30 евро обычно мы заходим в бизнес именно через стартер стартер а потом какой-то другой еще пакет россия казахстан украина не входят в самые топовые как мы видим китай у нас лидирует Гонконг, Бразилия, другие страны, Вьетнам очень сильно работает, Германия. Конечно же, странам постсоветского пространства есть еще куда расти, есть куда подтягиваться. Мы здесь абсолютно не лидеры, но тем не менее, во всех наших странах, будь это Россия, Казахстан, Украина, а также и другие страны постсоветского пространства, сейчас проводятся живые встречи, семинары, тренинги, и вы можете всегда найти в вашем ближайшем каком-нибудь городе, населенном пункте, найти расписание, проводятся встречи, участвовать в этих встречах, расспросить лидеров, ваших спонсоров о бизнесе и получить более подробную информацию. Так что вы можете присоединиться в это глобальное движение. Мы видим, что у нас события устраиваются Проводится по всему миру. Здесь скриншоты событий, которые проходили в течение последнего года. Это Эквадор, Таиланд, Швеция, Россия, Англия, Дубай. То есть, мы реально абсолютно глобальны. Косово, Казахстан, Румыния, Голландия, Испания, Япония. То есть, по всему миру проводятся события. Это, на самом деле, очень-очень круто. Это дает очень сильный драйв, если вы особенно за этим следите. И вот недавно, как я уже сказал, когда Октября прошла глобальная конвенция в Бангкоке и э, компания собрала более чем 10 тысяч человек из 70 стран. Представляете, это огромная, конечно же, толпа. Это было проводилось э, мероприятие о в Бангкоке можно сказать, на самом большом стадионе. Ну, там есть стадионы, вот еще одна такая площадка концертная. Э, там выступала, конечно же, Ружей, выступали лидеры Юха Пархиала, Стюан Гринвуд и другие лидеры. И там вот как раз Впервые мы увидели Пабла Мунуза нашего нового президента компании One Life. Вот именно после этой конвенции мы видим, что мы вышли на новую фазу, и у нас идет активное сейчас движение. Поэтому мы вас приглашаем к нашему движению, взвести все за и против, не бойтесь принимать правильное решение как говорится, кто не рискует, не пьет шампанское. Да, Не нужно закладывать квартиры, машины для того, чтобы заходить в бизнес. Я категорически против этого всего. Конечно же, вкладывайте те деньги, которые у вас есть, ну, скажем так, свободные средства в любой бизнес, в принципе, и наш бизнес здесь не исключение. Да, поэтому не нужно изыскивать там самые-самые последние там, копейки, гривны для того, чтобы сюда заходить. А этого, если у вас денег как раз очень мало, то вы просто можете использовать нашу партнерскую программу и поднять свое благосостояние за счет построения сети, потому что по понедельникам, как я говорил, у нас выплачиваются комиссия, и вы сможете очень серьезно здесь заработать. Я, к сожалению, здесь не показываю, как у нас маркетинг-план сегодня, да, потому что и так у нас уже выступление немножко затянулось, презентация, но вы на наших командных ресурсах можете всегда отследить, как у нас маркетинг-план. Да, и люди, кто вас пригласил на сегодняшнюю встречу, конечно же, вам об этом расскажут. А на сегодняшний день у нас есть работает такой промоушен под названием сплит. Вот токены, которые вы получите с покупкой пакета, они у вас пройдут через так называемый сплит, они удвоятся. И у нас ближайший сплит будет необычный, он будет двойным. Это значит, что ваши токены не удвоятся, а учетверятся. Поэтому для вас сейчас действительно очень хорошая возможность зайти в компанию и э, в итоге получить больше токенов за более короткий срок и, конечно же, получить как следствие больше монет. Но воспользуйтесь данным промоушеном. Сплит у нас будет уже, может, через 2-3 недели. Времени у нас осталось не так уж и много. Ну и напоследок я вам покажу, что мы не просто здесь зарабатываем деньги при помощи интернета. А мы также любим путешествовать. У нас наша команда называется Angels Team. У нас есть такой командный проект Angels Travel. И вот мы уже провели два замечательных путешествия. Это лидеры нашей команды, это люди, кто, может быть, просто как инвесторы зашли в наш бизнес. Да, мы были на европейском круизе, объехали остров Бали недавно. И об этом тоже мы скоро, буквально на этой неделе, поместим в видеоотчет. Покажем, как мы провели время на Бали. Вот. Каждому это под силу, каждый э, может примкнуть к нашему следующему путешествию. В 2017 мы также планируем где-то путешествие совершить. У нас небольшие группки, 10, может быть 20 человек, но очень-очень весело вот так вот общаться с людьми из разных стран э, и вместе путешествовать. Поэтому э, до встречи на вершине карьеры. Обратитесь к человеку, кто дал вам ссылку на сегодняшнюю Презентацию. Он вам более подробно расскажет Тинк, про то, как правильно заходить в компанию. И принимайте решение, подключайтесь к нашей команде AngelSteam. А также э, можете посетить наш сайт angelstereoteam.com, посетить наши командные ресурсы, социальные сети ВКонтакте, Facebook. И также Telegram. Мы сейчас очень активно начинаем пользоваться Telegram. У нас есть информационный канал, вы к нему также можете подключиться, чтобы из первых рук получать самую достоверную правдивую информацию о бизнесе OneCoin OneLife и об индустрии криптовалюты и блокчейн в целом. На этом я сегодняшнюю встречу заканчиваю. Angel Steam, мы покоряем тренды.